Да с вами как всегда Пикс, это долгожданная вторая часть по ЭПК Эдитору. Да да да, долгожданная часть. И ссори за то, что не было один день роликов. Да, это печально, но не рекомендую вам расстраиваться, так как после этой части завтра будет еще и третья. Ну я надеюсь, что я не поленюсь и сегодня еще одну запишу. Сегодня мы рассматриваем общее редактирование. Что это такое? Ну, это чисто поменять под себя. То есть, если вы хотите сделать какой-то мод, чтобы у него было кастомное название приложения и иконка. Ну, и... чтобы поменять иконку, вы нажимаете на иконку приложения, то есть на саму иконку. Потом название приложения, сами какое хотите, идет название пакета. Что могу рассказать про название пакета? Это, короче, такая фигня, в которой сохраняются все ваши сохранения из игры. Примерно папочка. То есть ее тоже не рекомендуется редактировать. Иначе сохранения не будут искаться. То есть это папочка, где хранятся все сохранения и так далее. Но просто когда я поменял там, то это все не хранилось нигде и просто у меня все заново запускаю. Поэтому не рекомендую это менять. Потом идет место установки. Ну, тут вы сами решаете, либо вот все эти варианты, либо не знаете. По умолчанию. Рекомендую по авто, по выбору системы, и потом код версии и название версии. Ну, тут вообще без разницы, но код версии вроде бы надо ставить больше, чем который был у вашего приложения. И название версии тоже можете поставить. Потом у нас идет минимальная версия СДК и целевая версия СДК. Что это такое, спросите вы меня. Ну, это примерно рассчитывается на мощность телефона, что это такое на самом деле, но если вы поменяете то... У вас что-то там не то произойдет, все равно будут какие-то баги, поэтому рекомендую это не менять. Прям не рекомендую. Ну, вот такой краткий тутор на вот это. Но на полное редактирование будет больше, немножко на минутку где-то. Ну вот давайте мы заодно посмотрим другие функции, чтобы у нас было больше. Тут... А, кстати, еще будет в следующем будет не на одну минутку, где-то больше, но все равно больше. Ну а с вами был, как всегда, Пиксет. Всем пакета тогда получается. Пока-пока.